Итак, поехали. Сегодня будем делать хрен на уху. Рецепт просто как апельсин Проще уже некуда. Вот у нас есть литр самогона, разбавленный до 40 градусов. Хрен и мед. Мед цветочный. Вот он. Штиковский. Прошлогодний. Что нам надо? Нам нужно три палочки хрена. Получается литр самогона и меда. Меда у нас уйдет. Две столовые ложки. Все это смешиваем и настаиваем. Настаивать будем 10 дней. Как говорится, на 10 дней бутылочка это уйдет. В темное прохладное помещение с глаз долой и сердце вон. Так, берем хрен. Так. Заливаем Сэм. Сэм уже очищенный. у меня на березовых <coughs> углях долго-долго убираем -долго. До. в сторону сейчас положим мед это конечно будет специфично, потому что маленькая горлышко, надо будет засунуть две столовые ложки. Сейчас посмотрим, как это будет Так, ну вот мед у нас в бутылке. Я не стал снимать эту часть, потому что одной рукой снимать и а другой засовывать неудобно. Но, ну, а во-вторых, это не очень аппетитно выглядит, когда с ложки соскребаешь мед. И засовываешь его пальцем в бутылку, в горлышко узкое. Вот тут у нас тут он. Это надо все хорошо встряхнуть, чтобы все перемешалось. Ну и, как я уже говорил, с глаз долой и сердце он в темное прохладное помещение на 10 дней. не это 30 подсказал мой коллега который работает вместе со мной так, он, как, так как он занимается для нашего ресторана с заготовками всякие разные настойки Дальше я выложу, после того, как я настою, я дальше, потом выложу фотоотчет, как она выглядит, уже в готовом виде, а может кого-нибудь и поймаю, сниму на видео и спрошу мнение, вкусно или невкусно, получилось или нет. Как бы хотелось, чтобы кто-нибудь кто меня ассистировал, снимал меня, я это все делал, так как штатива нету дорогие ладно до новых встреч у меня еще сегодня много дел надо будет поставить брагу до свидания